Всем привет, а, дорогие друзья, с вами Блэкчелл и Сергей. Да, сегодня будем играть на Тесла Крафте в прятки. Да, сразу хочу да? пожелать приятного просмотра и приятнейшего аппетита всем, кто кушает, а тех, кто не кушает, здесь все себе покушать вкусненькое. А мы будем начинать. Все, игроков 6 вообще, ты понимаешь, что ничего придется ждать сколько. Короче, встретимся, когда начнется игра уже. Три, два, один, все, поехали. Опять это место. И ну. кто я? А я печка. Я, я розовая шерсть. Я Блин. розовая шерсть. Зашибись. А где печки спрятаться, интересно? Печка сразу спра... идешь вниз. Ну, я понял, но... Блин. Я, наверное... Я, наверное, праду. Блин. короче побежали куда-нибудь вниз печка внизу вот это камень с плесенью. ну да я был камнем с песеню страшно страшно очень страшно они не запалят шикая печка сделает с рудой не? по-моему нормально все печка с рудой что не так ага тут короче пришел лазуритовая Этот. тыква тыква что тут ты забыла вообще В пещере Лата печка еще нормально тут короче пришел Часкан. лазуритовый тут пришла лазуритовая э, руда до свидания что там здравствуйте и до свидания я стикер а ты кто вообще я умер. Я умер. Ну, в принципе, ничего не. В принципе, ничего нового. А ты. Ты кто? Ты кто? Ты кто? Где ты? Нифига себе! Давай, нормально, убивай, убивай! Двоем. нет Ты их убили! Выпустите! Бедная тыква! Тыковы! Тыковка! Тыковка, бедная! Убили тыковка! Супер бонус. Какой супер бонус? Так. А! Нет! Беги! Это да так нечестно. Это невозможно. О, здорово. Здорово. Так нечестно. Ну как печка? Ну куда печки спрятаться? Ну это что за прият? А куда шерсти спрятаться? Не знаю. Я не понял. Я только знаю, куда спрятаться можно в Зуриту. И все. Мне карта с россии намного Какой лучше. Как? А, да, О, привет, попугай. Ой, я попугаю, случайно убил. Короче, надо в подвал спускаться. Там есть что-то. Там нифига нет. Там есть вообще-то все. Там все весь сбор. Э э -э не только руды, все, блоков всех. Всех-всех. Давай беги уже затовал. Я бегу. К себе, к своему персонажу. А как они... А как туда попасть? Не знаю. Так. Я, короче, куда-то на самый верх вышел. Так, надо искать просто. Я просто бью здесь все, Подозрительное все что... Подозрительно. Я все, что под руку попалось, просто бью. Я тоже. Ну пещере должно что-то быть. Не верю. А зачем цветы? Цветов уже там нет. Не знаю. Них. А ты там знаешь. Да, я знаю. Уже цветы там нельзя заспавниться со за цветочком. Так где не все? Почему так легко спрятаться, а найти их вообще нереально? Как они меня нашли вообще? Я бы не нашел бы, реально. Блин, сравнил спрятаться и искать. Ну, Нейти. давай. Найти это сложнее намного. Ну, да, говорю же, сравнял. Ну, сравнял. Так, а мы это некоторым легко найти. Мы-то не одаренные какие-то э, прям... Шерлоки Холмсы. Но я не знаю, как они находят так быстро меня. Я бы не нашел бы себе печку. но ну, печка, фиг там не темно, вообще, нифига не видно. Они меня нашли сразу прям. Вообще. Моментально. Даже искать не пришлось бы вообще. Не, я про... Был. Куда? В лигу! Мы, посрали. Мы посрали. просрали. Мы просрали. Просрали? Так как где, где, кто mm -hmm. куда спрятался вообще? Я вообще не ну, понимаю. Ну нельзя же так, а? Ну как так-то? А? Ну то стекло. Блин, походу, кто-то хорошо спрятался. Даже я ничего сделать с этим не смогу. Ты думаешь, Сколько я смогу? Думаешь, я смогу? Хайдер, а Хайдер это кто? Это тот, кто спрятался, да? Хайдер. Да. Один человек спрятался, Он и мы человек... ничем его. Полчаса. А ну-ка. А ну-ка. А О, здорово. Здорово блин, иначе мы плохо ищем и нубики. А один про, походу, зашел такой, а это и наизис. Где розовые шерсти прятаться, блин? Где? Откуда ты прибежал? А, да? Ну да, это у тебя шерсти. Там есть все шерсти. Там есть розовая и голубая, и зеленая, и белая. О, нашли. Да. И зеленая и а белая и какая хочется. Нет, тут очень и сложно. С... Тут Нравливая. очень сложно спрятаться, чтобы не нашли. Реально очень Сейчас сложно. Погнали ещ. Погнали ещ. Давай еще раз. Браво стар стоп. Нет. 4, 3, 2, 1, 0. Молодец. Так, ай, блин, и я сущ... Я бревно. Я слышу. Я бревно. А я бревно. Ага, ну хорошо, я буду э, знать. Я не Спасибо за э, подсказку, я буду искать. О, хлебушек. Э, а пош... Почему? Потому 2. что... Опа, на это кто у нас 2. полез. Вроде бы стал Ага, смотри, просто. Беспаливность просто номер один. Куда? Ну куда? Ну стой. <сёк> Опа, кто-то фиверк пустил. Это кто у нас? Это кто у нас там? Фиверки пускатель. А ну-ка, стоять. Скажите. Мне страшно, потому что, я что здесь я э -э -э нормально свещено. То, что происходит, они просто... Вообще такие наглые. Просто... просто рядом со мной пробежал блок. Ну офигеть можно. Они вообще бесстрашные он <свес> <свес> просто жить надоело, понимаешь? О, еще <свес> один побежал. <свес> Все, до свидания. До <свес> свидания. Спокойной ночи. <свес> <свес> <свес> Где? Что, кто? Что, что ты сказал? какой-то блок, хороший, пришел, двух пацанов побил. Ну, двух искателей. Просто побежал. А другой, короче, опасный ней... блок. Кстати, опасный блок. <смех> опасный блок. Ну да, такие было только что сейчас у меня. Это ты просто мою ситуацию описал вообще. У меня такая ситуация была. Тоже блок погнал за мной. Погоню устроил прям целую. Да блин, почему? А это ж прям вообще... Тут очень сложно найти, потому что тут все блоки расставлены неправильно. Криво. Специально кто-то редактировал тут уровень. Так, чтобы мне все... Все, теперь я не найду никогда. Все, надо было сразу в искать. Я хрен уже найду когда-то. Что-то. Там еще 10 минут осталось. Да, только эти 10 минут я буду один блок искать, не найду. Нормально спрятались потом-то. Ты все налика побежали за одним. Ты чё Я откидывай дверь! Откройте! Ну блин, ну меня теперь вообще шанс Я? я ищу блоки! А ты умер там, да? Опа, да? Ааа, нет! Нет! Только я сказал! ты я случайно не знал, что это ты! Я спросил, ты живой, ты сказал, он не промолчал, значит, э, непонятно вообще. Надо было сказать, ты живой. Тут же хорошая нычка была. Нет, плохая. Я бы нашел бы все равно. Не, хорошая. Я она. всех буду искать. Хреновая нычка. Я всех буду искать. Нет, нормальная. Нет, я же тебя нашел. Тут один человек пробежал, тут один человек кинул TNT. Если тебя нашел, значит, он это плохая нычка. Я тебя нашел как бы. Вообще нашел. Я же видел. Я просто... Да здесь никого уже нет, пошли. Где? Где именно? И нет? здесь мы... где ты бегаешь. Где да ты есть бегаешь? там, кто-то спрятался сто процентов. Нет, а потом бах я нашел а... кого -то. Тут вообще самая лучшая нычка. Потому что тут О, никого нету Хорошая нычка. Реально хорошая. Нычка изгут. Нычка изгут. Гудвичка реально. Я бы здесь прятался бы. Они там как бревно прямо на открытом месте. Тут можно перепрятаться легко. Или выбежать через замок. А, походу мы. Смотри, тут Германия и Польша, походу. Здесь хорошая не Да, вон золото. Сиди! Фигите в какой-то а, канале вообще. Тут реально никого нет. В а какой-то канале. Какой? Какой-то. Ну это а... интересно очень. Какой-то. Я кого-то встретил. Какого? Просто вниз ухожу. Так, никого нет. А Кто-то еще остался? Какие блоки? Так, капец какой-то. Меня покидывает просто. Так здесь нет ничего вроде подозрительного. <связь> ну что же подозрительное очень. Ч она тут делает вообще? Капец, тут большая Блин, карта. Блин, ну один, один, мужик остался. Да. Один просто И остался. мы его не найдем, да. потому что это все-таки про какой-то, который спрятался хорошо. Да, потому что здесь карта очень большая, здесь нифига найти Да, нельзя. согласен. Есть мне больше нужно давать тебя сейчас очень большая карта. Я бы тут спрятался тоже, вот меня не нашли бы никогда. Стоп, а как ты? А как тут пройти, кстати? Я тут был, мне нельзя было открыть двери даже. Господи, да что ты здесь? Не, мне лень это искать, все, я не могу. Все, давай выигрывай, пожалуйста, не хочу. Ну карта большая, реально. Но тут я я не же... могу. здесь никого нет. Да, я тоже об этом говорю. Да пускай он выигрывает. Все, молодец спрятался хорошо. Я не могу так. У нас еще есть ти... время. Мы ж теряем время. Все, он заныкался куда-то в не, не знаю в ну, месяц. Я ищу, никого нету. Все нубики уже все. Еще ищи. Сдохли. А ты на корабле был? Да, я уже там пять раз был. Там никого нету. Надо, короче, где-то в лицу искать, потому что они могли и тут сбежать. Здесь прятаться. Тут же погонятся. Какие-то ты в палатках смотрел? Палатка? А где они? Две зеленая палатка? Блин, нет никого. Вообще капец какой Где все блоки? Куда вы попрятались? Я тебя видел только что. Да, я не видел. Я тут вообще-то э -э очень сильно. А вот палатки, кстати. Ну ты пробежал возле кого-то. О, так они могли на этом корабле быть, кстати. А, нет, не могли. Там закрыт. Путь. А почему? А, там закрыт путь, туда нельзя, барьер стоит. Я уже тебя спрашивал, ты был на корабле, да, 5 раз. Да, там еще один корабль есть. На которой ага. нельзя пройти. Нет, там закрыт он. Вход. Получается, здесь два корабля. Да, только один декоративный, который нельзя зайти. А второй есть рабочий. Так, может быть, здесь кто-то бревно спрятался, да? Ну какие все. А, ну, кто-то кто реально... На корабль? Я на корабль лучше пойду. Сто процентов, кто-то Ну это невозможно. Нет, это невозможно. У нас еще 4 минуты остается. Это невозможно. Ну, в принципе, да. Карта большая. Карты сын, вместо хоть отнимай и отнимай. Да, тут надо каждый блок искать, это долго очень. Но если повезет, то можно найти. А если тебе везение 0 то можешь даже в эту игру не играть. Потому что тут бессмысленно вообще. Ну, это, да. это как казино играть, только если у тебя везение есть. А если нету, то можно не играть. Но когда в казино вообще играть ничего не надо. Здесь очень много подозрительных блоков и никто Здесь ничего не верно. Да, потому что если бы игроков побольше было, было бы легче. О, кстати, мы тут и руду не проверяли. Тогда -то в руде спрятаться мог. Сто процентов, тут очень хорошее место, чтобы спрятаться. Я тут раньше прятался вообще не находил. Ты все на проверял? Да. И что в начале самом? блин, ну где? Опа, опана! Нет, это не тут Или это не он? А, нет, вон все-таки, да! горшок может быть? Я его взорвал. Победа, все, е победа Как? Он тут, короче, где руда была? Где тут все склад, короче? Все, начало, все, давай, все, продолжаем. я кто? А, я сыщик? Я кирпич? Я сыщик, походу, я буду вас искать. Ч, все повы... выходили? А ты... Нет, не выходи, пацан. А я А ты ща кому сказал уходи. Я никому не говорил. А ты... Ты... ты Я буду вас убивать. Что, уже вышли? Нет, я убиваю кирпичей. Совсем обнаглели уже. Куда убежали? вон убежал но я же видел здорово мужик Так, кир куда побежала нифига себе печки бегать умеет такая. <соц> меня убили тебя убили а я за печкой гоняюсь погоня за печкой yes. сало видай <соц> видай сало печка видай <соц> сало <соц> сало <соц> печку украла кажется сало дай ты чё печка стрелять умеет что ли Офигеть, ты видел, такое mm -hmm. же печка стреляла. Ладно, я пошел искать. Офигеть, сейчас печка убьет меня. О, я знаю, куда я в следующий раз спрячусь. Куда? Меня точно никто не найдет. Баша нефть, баша нефть. Мога, пятерочку спрятайся. Там сто процентов не дойдут. Отвечаю. Ну, я точно нет. Так, да блин, депильный этот. Все, убил, наконец-то, печка. Зато упал уже. Сколько можно? Так, вроде бы тут нет никого. Ну, сложно, кстати. Так, тут ага, арбузы загружены в семерочку. Так, нормально все. Я вышел. Я где? Да я. Фу, я кое-что нашел. Кого ты значит, нашел? Блин, я его потерял. Вышли Сережа. Это из -за заброшки, из пятах все проще. Такая безполный. Музыкальный блок. О! Нормальный верстак атакует нашел нашел версачок Ай. А, как он туда... а как он туда залез? а как он туда залез? возле забрушки печка стоит на самом верху и всех обстреливает. да я знаю я сейчас с версаком бой веду версак побеждает почему-то о красавчик завалил мне кажется, я знаю, как туда попасть. Блин, мне меня зелье вреда было, я его не использовал. А сколько лет ей осталось? Кому ч тут? Я же его мог тоже злюкать, злюкать. звука Ладно, пятерочки вроде бы никого нет. Э! Открой! Открыть! Какой ещ 8 секунд, чтобы использовать способность? А какая способность? А, типа прыгать что ли? Да нафиг нет способности. Я просто все вокруг бью. Я тоже как бы. Плохие песни. Осуждаю вообще так. Так, печка. Я просто бью все вокруг. На поиске... Что? это откуда знаю, что нам нужно? Я знаю, я видел вначале, как туш печенка А где она теперь? Фиг ты ее найдешь вообще когда-то? Блин, сколько людей не могут найти какую-то дебильную? Я все здесь просто отбиваю, ничего нет. Я не знаю, куда они спрятались. Эй, читеры, куда ты спрятались? Процентов. Так, о, шиномонтаж, интересно. Я там прятался кстати. И там. Ну, я же тебя там не нашел. Ну да. А, а другие люди пробежали просто мимо меня. Хотя прям, я видно было меня, прям. Ну, кто-то куда-то. Они... Наверное, из революции пошел. Опа! Да. Я сейчас, я не это неправильно так. Так, УАЗик. Стоит гаража, интересно, да? Стоит УАЗик гаража. Может там кто-то внутри у него есть, а? Может, кто-то УАЗик пробрался и сидит там. Блин, да сколько их тут. А ты на кресе проверял вообще? На крысы? Может на крыше кто-то есть? Да. На крыше откуда? Не проверял. Ну. Mm. Там навряд ли успели запрыгнуть бы уже. Там где в гараже заходить. Не, я не буду проверять. Мне лень туда лезть я не хочу. Пускай кто-то другой это делает. Я не, я внизу поищу только. <соц> а, сходил а, и тут... все. Тут может какие-то дырки есть, можно спрятаться. О, подвал! Точно. нифига себе. -мо, Ёбайо, все, это моя заначка будет. Я не схожу теперь, где это. А где? А как отсюда выбраться? Я вижу два УАЗика а, в гараже. Я тоже, я как уже. Как они три... под лазик попали? Как они под лазик попали? Смысл а, откуда футка? у меня карта? Здорово. Здорово. Я здесь где? буду прятаться, короче. Здесь офигенное место, кстати. Чтобы мы что выиграли? Наверное. Ну там вроде бы петарды были взрывались, значит мы выиграли салют. Надеюсь, видео понравилось. Еще таких больше видео э, по мини играм. Тогда Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.